Здравствуйте, дорогие друзья и мои незнакомые по всему миру. Мне сегодня пришло письмо. Я считаю своим долгом его опубликовать на Ютюбе и в Гугле. Пожалуйста, перешлите всем своим знакомым, чтобы это стало достоянием общественности. Получено сообщение из Италии, его нужно распространить. Передайте всем, кому можете, пусть это станет достоянием общественности и властных структур, как Украины, так и России. Ребята, кто с Украины? Я здесь внесу свою поправку. Не только с Украины, а всех, кому не безразлична судьба наших братьев. Перепост. Я проживаю в Италии, сам дончанин. Просьба, расскажите людям, что на юге Италии и острове Сардиния находятся склады с радиоактивными отходами, ждущими отправку на Украину. Прибывшие контейнеры из Сирии тоже будут направлены к нам. Ждут только прихода к власти оппозиции. Источник информации – наши земляки, работающие в тех регионах в портах. Итальянцы болтливы и особо не скрывают пункт назначения опасного груза. Если есть неравнодушные люди к происходящему, распространите информацию. Как только Европа завершит интервенцию, эти ядерные отходы по-тихому сольют в Каховское водохранилище. Или закопают где-нибудь между Запорожьем и Нергодаром. Сделают замеры и объявят, что это за ЭС во всем виновата. Ее закроют, исчезнут тысячи рабочих мест и вынудят покупать их электроэнергию в пять раз дороже. Так вчера было в Болгарии, а завтра в Украине». Помогите распространить и расскажите соседу по огороду. Сегодня наша хата не с краю, а в центре событий. События Украины, здоровье и жизнь наших детей в опасности. Сегодня Украина, завтра Молдова. Предупрежден, значит вооружен. Перешлите, пожалуйста, всем своим знакомым и незнакомым тоже. Пусть люди знают, что происходит в Украине.